Как увеличить активность в группе? Как смотивировать своих подписчиков ставить больше лайков, делать больше перепостов и писать комментарии под ваши посты? На связи студия «Эксперт» Ольга Ашмин, интернет-маркетолог и продюсер. И сегодняшнее короткое видео я хочу посвятить тематике увеличения активности ваших социальных сетей. Для тех, кто досмотрит это видео до конца, как всегда ждет небольшой, но приятный подарок от меня. Итак, в чем же проявляется активность в социальных сетях, почему для нас она так важна и важна ли она вообще? Давайте мы посмотрим на эту ситуацию с нескольких сторон. Если мы свои социальные сети создаем для того, чтобы именно вокруг себя организовать некоторую тусовку таких вот очень активных, вовлеченных пользователей, тогда, конечно, для нас очень важным становится, сколько лайков они нам поставили, сколько перепостов сделали, как часто и как много они комментируют и вступают в определенную полемику под нашими постами. Это одна ситуация, но какова вообще цель, какова цель создания ваших социальных сетей для чего вы вкладываете туда время усилия кто-то уже деньги вкладывает в рекламный трафик то есть что именно важно вам от клиента чтобы он ставил вам лайки или делал там какие-то перепосты или все-таки чтобы он становился вашим клиентом чтобы вы увеличивали его уровень осознанности И здесь я хочу вас успокоить что низкая активность в социальных сетях еще не является показателем того что клиенту вообще не интересно а о чем вы пишете. Обратите внимание, что есть такие тематики, в которых клиенты сами бы не хотели себя обнаруживать. Например, если вы пишете там какие-то тематики, например, для женщин, которые находятся в любовном треугольнике, жены своих мужей, и они знают, что у супругов есть любовницы. Как, как вы думаете, будут они реагировать как-то активно на ваши посты и себя таким образом обнаруживать? Или там третья сторона этого треугольника? Поэтому обращайте внимание, что не все, не все ваши посты, они вообще, ну в целом, чисто даже по этичным соображению могут и должны вызывать какой-то всплеск всплеск активности. Но мы сегодня говорим не об этом. Итак, насколько вообще нам важна активность в социальных сетях? И если для вас этот показатель, безусловно, прям вот важный, важный, и вы спать не можете от того, что вам там кто-то лайк дополнительно не поставил, хорошо, первое, что я вам рекомендую сделать, это создавать определенную культуру в вашей подписной страничке, то есть приучать клиента к активности. Если вы хотите, чтобы клиент вам поставил лайк, напишите об этом или скажите поставьте лайк этому видео, если оно действительно для вас сейчас ценным и полезным является. Прямо обращайтесь к клиентам, если вы хотите, чтобы сделали перепост вашей страницы. Если... Хотите, чтобы вам что-то написали. То есть приучайте клиента к диалогу. Клиент не хочет в одну сторону вам ставить лайки или показывать свою активность, показывать некоторые прогрессы, если он не чувствует диалог. И очень хорошо это отражается как раз на тех страничках, где вы как... Эксперт себя не показываете, не показываете свою личность, не показываете а, себя, а, мало проводите эфиров, мало выдаете видео контента. Почему это важно? Потому что когда вы пишете какой-то отвлеченный пост, ставите там отвлеченную картинку, где вас нет, да, как, какая-то философская фраза или еще что-то, вы не создаете ощущение диалога с клиентом. Поэтому а количество лайков, количество активности под вашими постами, оно значительно снижается. Как я уже говорила, очень важным является ваша чувство чувствование вас именно на этой страничке то есть чтобы вы общались чтобы вы выходили в эфир, чтобы вы не боялись записывать видеоролики тем самым вы создаете для клиента вот этот вот образ что эксперт он рядом он обстает абсолютно живой человек что ему не безразлично как вы вообще относитесь к тому контенту который он генерит если для вас это важная цена поставьте лайк этому видео и еще я бы хотела задать вам такой вопрос. По каким критериям вы оцениваете ценность вашего контента для ваших клиентов? То есть на чем базируетесь вы, когда выбираете темы для своих постов, темы для своих эфиров? То есть что для вас первично, контент или все-таки потребности клиента? Если ваш контент однозначно не является полезным для клиентов, но вы можете, конечно, ожидать некоторое количество лайков или некоторое количество там перепостов, чисто может быть даже из чувства уважения, если эти люди вас хорошо знают, хотят вас поддержать. Но если этот контент не заходит, не является полезным для вашего клиента, вы можете там хоть в доску расшибиться, делать их 10 подряд, но клиенты не будут реагировать. Есть еще такая форма, активности клиента, которая скрыта, скрыта от общего какого-то обозрения, о чем это говорит. Вот я периодически приглашаю на свои консультации и в том числе вот в таких эфирах, не вижу, чтобы ставили, например, большое количество лайков, но активность именно по записи на, консультациях достаточно, на консультации достаточно высокая. Причем записываются те люди, от которых я не видел ни комментариев, ни лайков. О чем это говорит? Не переживайте никогда о том, что вы, например, написали пост, или разместили ваш видеоролик и не получили какого-то количества лайков. Но если вы реально работаете с клиентом, если вы реально задеваете его потребности, если вы являетесь экспертом в решении его сложности, то клиенты все равно вам напишут. Но не забывайте его для этого пригласить. Поэтому мой подарок в конце сегодняшнего ролика это приглашение на мою бесплатную консультацию, на которой мы посмотрим, а действительно отражает ли контент пользу для вашего клиента, является ли он релевантным для вашей целевой аудитории, заходит ли ваш контент и почему собственно говоря, несмотря на большое количество опросов, конкурсов, еще какого-то движа, который вы пытаетесь там синициировать в социальных сетях, активности нет. И что для вас активность? Лайк или клиент, который пришел к вам на консультацию. Если вам не сложно, напишите, пожалуйста, как вы оцениваете активность на своих социальных сетях и что для вас будет являться важным критерием этой активности. С вами была Ольга Ашпина. Подписывайтесь на наш канал и в нашу группу «Студии эксперты и следите за следующими видеороликами, которые я записываю, исходя из ваших запросов. Пока-пока!